Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами пройдемся по первой и второй линиям Солнечного берега. Увидим отели, магазины, бизнес-центры. Оценим чистоту улиц, как всегда. Ну и посмотрим, стоит ли приезжать в этот город. Правда, его городом... Некоторые не считают, но все же что-то городское здесь есть. Итак, вот здесь за моей спиной начинается первая линия. И мы выдвигаемся в путь. Вот отель Вела. Раз, два, три, четыре, пять этажей, ну может быть шесть. Напротив отель Бумеранг Резиденс. Следующий здесь же. По центральной улице это комплекс Palm Курт вот такой вид здесь магазинчик супермаркет алдо остановка Странжа дальше отель Рива так, где-то четырехэтажный небольшой корпус. Пекарня вкусно. Неплохая выпечка здесь. Автобус из Несебров, Святой Влас. Отель Пасифик. Пятиэтажный Лама отеля Палма 45 лево за ночь С человека Вон он там Вывеска Пятиэтажный отель с солнечными батареями Отель Рива Еще один корпус И Еще один Отель Форд Трехэтажный отель vip казино Пятиэтажный отельный комплекс Браво. Браво один, Браво два, Браво три. Отель Солемар. Семиэтажный отелька собрала четыре этажа, а здесь еще один корпус пять этажей к Отель Клисура, четырехэтажный корпус Там Гранд Отель, Азис, семь этажей. Это Отель Карлова с точкой проката авто, магазином Болгарская Роза, супермаркет, Азис с бизнес-центром. Это Машина по уборке мусора Община не СЕБР Как мы видим На дороге чистота, порядок Даже влажная уборка сделана Там вдалеке видно отель первой линии Клаб-отель Санни Бич Там такие скульптуры Римских императоров И Ангелов с трубами Отель опал Четырехэтажный На первой линии Роял Бич Barcel. Здесь аптека и поликлиника, куда можно обратиться за медицинской помощью. Здесь бизнес-центр от Safir Group. Адвокаты, супермаркет, банк и Супермаркет Алдо Дальше там Здание районного управления полиции И паспортной службы Община Несебр Вот это Отель Авеню С закусочной Там отель Юпитер С паркингом Отель Диамант Сразу За полицией Там высотка Отеля Кубань Так сказать, этажей 20 Здесь просто апартаменты которые сдаются а вон там вот отель Атол напротив отель Централ и вот мы дошли до магазина Жанет здесь аллейка Прямо на мостик, выходящий в море. Вот эта дорожка. Чудесное утро 11 марта 2023 года на улицах чистота и убрано даже полито. Магазин жанец Сити Маркет. Там есть все. Продукты. И на втором этаже одежда, парфюмерия, бытовые товары, ну и так далее. Здесь с рюкзачком не зайдешь, но магазин ответственности за багаж не несет, а багаж хранится в таких ячейках. На аллейке, которая ведет к морю у нас рекламки здесь зубных врачей экскурсионное бюро с авиабилетами банк центральный кооперативный пункт обмена еще один пункт обмена турецкая баня и спа. точка тату Дальше у нас парк Караоке. Центр Викинг. Тоже тату. Игровой клуб Империя, с игровыми автоматами, отель Алба. видите все чисто убрано солнышко сияет погода чудесная мужской клуб камасутра супермаркета ресторанчик централ финансовая установа финбанк танцевальный клуб викинг А вот и море Море шепчет на солнечном берегу Солнце ласкает Там вдалеке Несебр, с этой стороны Святые Влас, Но пойдем по первой линии, посмотрим какие там отели. Вот здесь значок пешеходной зоны, на самокатах, мопедах, электроскутерах проезд запрещен. Габана, прибрежные обеды и бар. Кинотеатр 5D, 10 лев, просмотр. Картинг спинтболом, друг за другом можно ездить, догонялки играть, Royal Бич Mall, боулинг-клуб при нем, фастфуд Кика, Здесь терраса и ресторан болгарской кухни традиционной. Чанове. Следующий отель первой линии глобус это даже отельный комплекс его первый корпус вот здесь вот а это второй 4 звезды Это итальянская кухня Стелла Димар. Магазинчик Фантазия, супермаркет и мороженое Марина. Сейчас почти людей нету, 11 марта, тепло. Вот это еда и напитки кафе панкейк оклок. Вот это гранд отель. Астория, грант или не грант, наверное грант дальше. А это вообще нулевая линия. Турагентство Адора Тревел Опять же. Точка Тату Ирсинг, пункт обмена, донаты. Это МАФ сдается в аренду. Обувь, тату, туалет. Указатель на Макдональдс. Он, правда, небольшой, но есть. Солнцезащитные очки. Это гранд-отель «Виктория». А это отель «Чайка-Бич» клубом мистика. Все это первая линия солнечного берега. Пункт обмена. Вот это обратная сторона клуба отеля Sunny Beach, который мы с вами видели с первой линии это обратная сторона отеля виктория и дальше отель таня Там вот отель Бриз, трехзвездочный, на первой линии. Ну, а это... Эксельсиор. Эксельсиор. Отель Excel Excelsior И ресторан Мечты Ну вот, друзья, мы прошлись По первой И второй Линиям солнечного берега Посмотрели, какие отели есть Какие там есть Магазинчики и другие услуги в общем-то скоро в солнечном берегу начнется сезон Ну, может и не так скоро может быть с июня но все же пожалуй начнется еще один отель Глаурус первая линия Вот отель ясен и там дальше опять же Вэлла и супермаркет алдо ну то есть мы с вами вернулись к исходной точке так что если захотите побывать в солнечном берегу можете приезжать отели вас ждут.